Ну вот, друзья, когда квартира готова, в ней сделан ремонт, ее нужно обустроить мебелью. Сделать все так, чтобы люди, которые будут ее снимать, с удовольствием ей пользовались и смотрели на море. Сегодня нам предстоит собрать всю мебель и сдать квартиру в эксплуатацию. Это все на выброс, сюда будет ценовое. Также сюда. Всем добра. Для вас мы сможем также отреставрировать и обустроить будь-то дом или квартира, как сейчас. Если это большая вилла, сделать достройку или построить новую с нуля. А до этого, если вы только думаете жить в Испании, наша команда сможет подобрать вам необходимые квадратные метры возле моря или дальше в горах. Время летит, подумайте о будущем.